Итак, добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, уважаемые коллеги. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто собрался сегодня в этом зале, неравнодушных людей. Несмотря на то, что уже целый рабочий день за плечами, вы все-таки пришли сюда, собрались сегодня в этом зале, для того, чтобы обсудить преддверие преддверии Международного дня борьбы с коррупцией тему, которую традиционно мы относим число наиболее актуальных, наиболее злободневных, наиболее острых для нашего современного, не только, кстати, российского общества, связанную с противодействием, с эффективным противодействием коррупции. И под ваши бурные аплодисменты, что-то очень тихо в зале, да, если можно, я бы хотел обозначить тему, которая заявлена сегодня для нашей встречи, она, собственно, выведена на экран, активное студенчество говорит, нет коррупции. Обратите внимание, ток-шоу, где можно сказать правду. Очень надеюсь, что вы будете откровенны в той дискуссии, которая, возможно, привнесет нам новое понимание того, что и как нужно делать для того, чтобы эффективно противодействовать коррупционным проявлениям. Я представляю участников, прежде всего, наших спикеров, которые помогут нам разобраться в этом непростом вопросе. Итак, под ваши же аплодисменты я представляю Александра Борисовича Маратканова, главного советника Управления Президента Республики Татарстан, Шейко Данила Алексеевича, вице-президента по студенческому соуправлению Лиги студентов Республики Татарстан. И вот тут еще написано «Победитель республиканского конкурса в номинации лучший председатель антикоррупционной комиссии» среди высших учебных заведений в 2018 году. Посмотрим, что будет в 2019. И Сирозидинов Нафис Рустамович, аспирант Института управления, кстати, выпускник школы журналистики, студент года 2017, заместитель, председателя региональной татарстанской общественной организации «Молодежь Татарстана». Но э, организаторы э, сегодняшней дискуссии, э, Хотели бы, чтобы мы с вами вначале зарядили, что называется, темы, не на словах, а визуально, и посмотрели несколько роликов. Вот первый из них я бы хотел попросить наших режиссеров сейчас вывести на экран, и дальше мы продолжим. Спасибо. Ролик, насколько я понимаю, из Казахстана, что лишний раз подтверждает, тема противодействия коррупции она актуальна не только для России, не только для Татарстана, но и в целом для стран бывшего союза, в целом для мирового сообщества. Но смотрите, вот здесь сразу две составляющие, как бы которые на слуху о коррупционных проявлений отражены – это коррупция в системе образования и в системе здравоохранения. Вот я бы хотел, Александр Борисович, первый вопрос адресовать вам, если позволите. Вчера, буквально накануне, тоже дня противодействия коррупции, были обнародованы очередные свежие данные наших исследователей о том, где наиболее часто встречаются коррупционные проявления. Опять в первой тройке – образование, здравоохранение – и, по-моему, правоохранительная система. Вот с вашей точки зрения, насколько эти данные отражают реальную ситуацию с коррупцией в стране и, в частности, в нашем регионе? Действительно ли система образования самая коррумпированная из всех существующих у нас систем? Ну, вы знаете, на самом деле вопрос очень интересный, многогранный, да? И мы понимаем, что эти опросы проводятся на улице, случайного человека спрашивают, как вы относитесь к коррупции, знаете ли вы примеры, назовите области, где вы чаще всего сталкивались там с этим проявлениями. И человек, возможно, даже сам не сталкивался со всем этим, но он говорит, ну вот, скорее всего, в обществе такое есть устойчивое мнение, даже сотрудники ГИБДД могут вас отпустить за взятку, если вы совершили административное правонарушение. Да? Ну, на слуху же у всех в кино, там, где-то в новостях бывает показывают. Вот он называет ГИБДД, потом говорит, ну, скорее всего, всегда принято там какому-то доктору шоколадку дать там еще что-то да за удачно оказанные медицинские услуги там, медицину называют в область образования то же самое да что вот такие классические примеры студент не может сдать очень долго зачет или экзамен потом приходит вот так, как в этом ролике да к преподавателю и якобы успешно это делать то есть очень я думаю что в данном скажем топ-3 самых коррупционных сфер у нас а, очень такая серьезная, у людей какая-то коррупционная память, да? И на самом деле сейчас уже ситуация очень сильно и сильно изменилась. Если мы возьмем, например, сферу медицины, то вы знаете, что через госуслуги, сайты мы можем записаться к любому доктору, да? Не нужно ни с кем идти, договариваться на конкретное время, а, прийти и, соответственно, получить свои услуги. Если вы чем-то недовольны, у нас есть система народного контроля, вы, соответственно, тоже с вами свои какие-то пожелания, а, жалобы можете указать и с ними тоже разберутся. Если возьмем, например, тоже тех же самых сотрудников ГИБДД, очень много просто жалоб поступает. Кто-нибудь у вас уже едет за рулем? Есть? Давно вас останавливали? Месяц тому назад. Ни разу, да, месяц тому назад. Значит, вы, может быть, помните, что у него вот здесь, прямо на форме, установлен видеофиксатор. И в автомобиле, получается, три или четыре видеокамеры, которые в том числе снимают все, что происходит внутри автомобиля полицейского и все, что снаружи. И плюс переносная камера. Как ему в таких условиях попросить у вас там денег или взять эти деньги? Я не знаю. Если вы знаете, тут то точно так же можете сообщить на горячую линию, потому что вот в этой области, вот такой, скажем, низовом, да, уже, я думаю, вопрос разрешен. В системе образования я был одним из, наверное, первых, кто получил диплом вот с этой системой по баллам, да, и, соответственно, я знаю, что если ты весь семестр не учился, а пришел, например, на экзамен, да, но даже если ты все выучил, ты не получишь пятерку. Сейчас тоже так? Yeah. Правильно, да? То есть ваши баллы, которые вы набирали в ходе семестра, складываются 50 плюс 50, раньше, по крайней мере, было у меня. Получилось 100, все, вы сдали на отлично. Получили допуск 25,5, сдали на 50, получили тройку, правильно? Поэтому, соответственно, если вы вдруг надеетесь на то, что можно таким образом решить вопрос, то у вас тоже это не получится. То есть в каждой сфере, которую мы начинаем разбирать, мы видим, какие существуют антикоррупционные запреты, ограничения. Да? И что на самом деле, наверное, граждане наши пока еще по такому старому своему сознанию, да, по привычке называют именно эти сферы. Хотя, наверное, действительность немножечко другая. Вот спасибо вам. Вот вы уже... Стали подтверждать наш подзаголовок, ток-шоу, где можно сказать правду, потому что, наверное, впервые внятно сформулировано, что все-таки эти опросы носят, ну не будем говорить тенденциозный характер с точки зрения опрашиваемых, да, но во всяком случае некие методики, которые не позволяют реально сегодня выявить картину, где коррупция генерируется в наиболее опасном объеме для общества. И не такие уж страшные сегодня системы образования, здравоохранения и правоохранительные, как ее рисуют нам, в общем, подводя итоги очередного года борьбы с коррупцией. Это уже очень важный вывод, потому что он нам не позволит дезориентироваться и посыпать голову пеплом, что называется. Мы еще, я думаю, к этому вернемся. Пока э, все-таки... Давайте тогда прямо по порядку. А вот все-таки про коррупцию, про противодействие коррупции в системе высшего. Мы все-таки про высшее будем говорить образование, в системе высшего образования. С вашей точки зрения, что сегодня... Я даже не спорю, говорит нет, все говорят нет. Что сегодня препятствует не только активному студенчеству, но вообще всему студенчеству? Тотально сказать нет коррупции. Какие вы видите проблемы подстегивающие в какие-то критические моменты наших с вами коллег все-таки вступать в коррупционные сделки. Спасибо большое. всем Еще раз добрый день. Начну, наверное, ответ на этот вопрос самого видеоролика. Что касается именно подачи студентов, наверное, здесь и согласия непосредственно преподавательского состава на, данный, на данные действия. Здесь, наверное, идет вопрос именно о сознательном подходе к своей профессии, сознательному подходу к своему будущему. И если ты формируешь себя, как непосредственно в нашем видеоролике, как медицинский служащий, как человек, который, как там говорят, ты дал клятву Гиппократу, ты должен соблюдать сюда и спасать жизнь. Здесь, наверное, мы должны углубиться в осознанность нас с вами. То есть вот у нас есть студенчество, которое непосредственно учится на разные профессии. И здесь нужно понимать, для кого мы учимся, для чего мы учимся, и имеет ли смысл идти на подобный акт, если ты не видишь перспективу в своей, в своей будущей профессии, не видишь долю ответственности. Вот ответственность – это сейчас на самом деле важный меня для каждой молодежи, понимать, кто от вас зависит, команда, семья, друзья. И вот эта ответственность, она, в принципе, и формирует вас, как человека, который будет в будущем и… Возможно, вас станет преподавателем по своей дисциплине. В будущем будет осознанно подходить к этому. Вот Наши э, коллеги из Казахстана, у них всегда такие вот, интересные э, продукционные, где-то, где-то интересные видеоролики. Э, у нас вот, в России больше, наверное, частные. Это какие-то компании снимают или снимают студенты, молодежь, взрослые люди. Здесь это вопрос у них стоит на государственном уровне, и поэтому они подобного формата видеоролики снимают. Это, конечно, хорошо, это здорово, что идет формат бесконтактной профилактики всего этого, но реальных действий, вот, наверное, мы здесь собрались, чтобы принять какие-то реальные действия, реально сказать нет, реально подойти серьезно к вопросу преподавательства, понять, куда можно обратиться, понять, какие имеются молодежные организации, у нас такие есть молодежные организации, куда можно обратиться и сообщить о таком факте. Поэтому, опять же, это вопрос ответственности и преподавателей. У нас здесь уважаемые эксперты, уважаемые коллеги-спикеры. Все имеют понимание, как это реализуется и для чего это делается. И здесь здесь наше, наверное, вместе такое студенческое сообщество и должно вместе сказать «нет». Наверное, так. Спасибо. Я думаю, можно поаплодировать за ответ. Но Спасибо. очень приятный момент всегда, когда ты ведешь то или иное ток-шоу всегда возникает вопрос контакта, контакта с залом, я вижу, что зал уже хочет сказать свое мнение, пожалуйста, вам слово, если можно, представляйтесь, для наших телезрителей, потому что мы... Политики. Я бы хотела, наверное, поддержать слово осознанность, но осознанность не только вот в направлении, в котором сказал Денис, а осознанность именно для чего я пришел в ВУЗ. Потому что, мне кажется, очень часто студентам движет, потому что так надо. Надо закончить школу, Притом, том, ну, часть, мне кажется, сейчас в любом случае молодежь очень активно участвует в деятельности социальных сетей. И если мы посмотрим даже на те социальные сети, и что -то, публикуется, то не всегда зачастую популяризируется именно Сама система образования Популяризируется сам профессионализм И, допустим, различные профессии И тогда получается, мне кажется, очень важно для, С какой целью ты пришел в ВУЗ Ты пришел просто получить диплом Тогда да, тогда, естественно, тебе не очень интересен формат лекций, Формат практики и вообще формат сам процесс обучения И ты продолжаешь заниматься то, что интересно тебе Но если ты пришел получить именно профессию И ты понимаешь, что я через 4 года Уже должен здесь сформировать сначала свой профессиональный путь то ты тогда будешь, тебе даже не хватит Тех дисциплин, которые будут Ты будешь набирать а, параллельно Еще дополнительные навыки и компетенции Потому что ты будешь понимать Я должен стать не просто там, журналистом Не просто физиком, биологом Я должен стать профессионалом своего дела А для этого нужно трудиться И для этого, мне кажется, даже в голове не подумается Что нужно просто пойти и что-то купить у кого-то зачет. А если тебе в принципе не интересно дальше То, чем ты будешь заниматься То тогда уже ищутся разные варианты Может быть, я, конечно, не права я больше обращаюсь не к спикерам, а вот к студентам, которые Спасибо, сидят. но вот есть, все равно мы с вами должны признать, есть факт того, что часть людей приходит конкретно получить диплом, диплом. и не больше. Может быть, в нашей а, аудитории нет с... этих данной категории? Может быть, нет. Но мы Хотя, не факт, что все, вот если мы сейчас начнем тотально опрашивать, все мечтают работать по той профессии, к сейчас готовятся. Есть и другая категория, которые хотят овладеть своей профессией, но ряд предметов считают не столь важными и принципиальными для будущей профессии. И действительно так есть. И тогда на эти предметы они, соответственно, меньше обращают внимания и могут потом каким-то образом восполнять свой пробел. Ну и есть те, кто вот все сознает, все хорошо, все замечательно. Они очень ответственны. Так что же делать? Продолжим давайте разговор, что же делать с той категорией, которая а, пришла конкретно получить диплом и не больше, а потом еще где-то будет под... ориентироваться. А, кстати, даже самостоятельное образование позволяет им потом сориентироваться. Я еще могу в магистратуру пойти и там чуть-чуть доточить некоторые свои знания. Причем магистратуру не эту, а в другой институт, ВУЗ и так далее. И что делать с теми, кто ну, ряду предметов не придает существенного значения, полагая, что это их профессии не понадобится. Какой у вас рецепт? Добрый день, спасибо большое за вопрос. А Вот если там комментировать предыдущие реплики, то мне кажется, что здесь еще идет воспитание. Я лично всегда на личном примере стараюсь давать какую-то информацию. Воспитание. Самое главное, как ну, одно из главных факторов – это то, как тебя воспитали в семье. Если в семье все честно, все равноправно, то тогда в целом у тебя закладываются, закладываются такие ценности, что по сути ты, даже у тебя язык не повернется, где-то соврать, тем более, если мы говорим уже переходим к системе образования. Ну, лично я поступал там, на факультет журналистики, точно зная, что я увлекаюсь там, фотографией, в дальнейшем это возможно будет моим заработком. И, ну, и мы действительно сталкивались тогда, когда там, у нас было четыре формата там, литературы, основы теории литературы. И, ну, то есть, у меня не было, ну, как сказать, не было даже мысли, что что-то что это мне не нужно. Я понимал, что если программа построена так, как она вот есть, и, ну, это нужно получать. И это первое. Второе, очень часто, когда мы там проходим какие-то образовательные курсы, мы смотрим на каких-то спикеров, уже там руководителей компаний, и когда там президент говорит, что… Жалко, что я там не ходил на предмет, ну, не то чтобы не ходил, а вот плохо знал химию в школе, потому что сейчас приходится разбираться там в промышленности. И кто его знает, как эта жизнь повернется. И поэтому нужно брать максимально, не то чтобы максимально все из университета, максимально вообще все от жизни получать образование. Это первое. Второе, ну, сейчас мы знаем, что если мы говорим каким-то карательным, что ли, так скажем, мерам, там мы все прекрасно понимаем, что любой, неважно, это взяткодатель, либо взяткополучатель, либо посредник в получении взятки, это все уголовно наказуемо. И там, я не буду говорить, не, точно не знаю, но там буквально с маленьких сумм начинаются уголовные статьи. Если посмотреть, какой срок можно получить за, уголовное, за такое преступление, то в целом это может остановить. Во-вторых, есть такая информационно-просветительская работа, как уже сегодня отметили. Вот Академия творческой молодежи Республики Татарстан занимается подобными программами. Уже 10 лет на молодежной антикоррупционной программе «Не дать, не взять». Всегда, каждый год, ребята, сама молодежь, говорит молодежи о том, что вообще коррупция – это плохо, а с другой стороны еще говорят, что честность – это модно. Ну, то есть, немного с другой стороны подходит, и я думаю, что вот такой формат агитационной, просветительской работы для студентов, он более понятен, ну, то есть, и нам под силу. Мы не можем кого-то, ну, то есть, кто-то не может кого-то сдать, допустим, к примеру, но говорить, что коррупция – это плохо, об, об этом и агитировать, это в наших силах, я думаю, стоит предоставить заниматься подобными А вы думаете, кто-то не знает, что коррупция это плохо? Есть еще такие люди в природе? Но ведь мы говорим, что кто-то встречается со взяткой, значит он не встречается со взяткой, но знает э, при этом, он, что коррупция плохо или не знает? Но вот если бы я, ну, то есть э, я знаю, что коррупция это плохо и в жизни я лучше там, если мы говорим про, но он то, что дает, берет он, не я знает, лучше что думаете про это. Ну, я думаю, он глубоко не, не, ну, не углубляется в этот вопрос, потому что если знать, меня точно бы остановило, и я думаю, что мое окружение и это бы точно остановило. Последствия. Да, последствия, нужно понимать, какие могут последствия быть. Хорошо, эксперты, думаете, что добавить, жду ваших активностей, а пока вот еще один уточняющий вопрос Александру Борисовичу мы уточнили, что первая тройка традиционно коррумпированных отраслей не совсем уж и первая тройка. А с вашей точки зрения, кто все-таки в этой первой тройке? Где все-таки генерируется самая страшная для общества сегодня коррупция для страны? Вы знаете, я думаю, что здесь на этот вопрос нужно с оглядкой на конкретные решения судов, на конкретные приговоры. И вот проведя такой анализ, мы видим, что очень высокой степени общественной опасности обладает сфера государственных и муниципальных закупок, где, соответственно, очень большие суммы, очень большие нарушения. И а, последствия в чем? В том, что государство, вкладывает деньги в инфраструктуру, в создание рабочих мест, в хорошие безопасные дороги, деньги на самом деле есть, но по факту они не доходят да, до того места, где они должны быть реализованы. Население этого не видит. Они часто доходят до того места, просто потом они раз, разделяются. Ну да, Я имею в виду, образом, что они непосредственно, там, например, там, не тем, не или еще да. где-то. Да. И поэтому вот те как раз таки, коррупционные скандалы, которые мы в последнее время видим, да, и в средствах массовой информации, и в том числе, которые затрагивают вышел ужасных лиц, э они очень на самом деле серьезно влияют вот на такую общую атмосферу и общую ситуацию. Как мы видим, те суммы, которые указаны, да, в тех же самых приговорах, уже которые официально вступили в законную силу, они очень и очень значительные. То есть это не к доктору зашли из коробки конфет, это именно цифры с большим количеством нулей. Вот здесь, конечно, есть большая опасность. Потом в дальнейшем эти средства каким-то образом поступают, как вы понимаете, они не могут дальше быть в белом обороте. Да, они где-то находятся в таких серых или уже совсем с другой стороны. И непонятно, как их люди используют, да, на что их направляют, на финансирование каких своих целей и задач. Поэтому вот, наверное, такой будет ответ. Спасибо. Есть ли что экспертам? добавить? Есть. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Выбухон Камалидзин. У меня вопрос к образованию, да, коррупции в сфере образования. У меня немножко такой, наверное, комментарий к тому, что почему молодежь приходит учиться на каких то направления, в котором они не заинтересованы. Наверное, это проблема того, что рынок труда и в сфере образования не совсем в последнее время связаны, потому что выпускники в полной мере не могут себя реализовать в тех Условно говоря, я э, хочу учиться на журналиста не потому, что я сам журналист, ну, увлекаюсь журналистикой. Я могу прийти просто потому, что у меня будет корочка, которая в дальнейшем мне позволит э, себя реализовать в других сферах. И вот эта вот связь, мне кажется, рынка, и, э, рынка труда и в принципе вузов она э, потеряна здесь. И молодежь приходит не просто получить образование по тому или иному направлению, которое интересно, а просто получить ту самую корочку, которая даст возможность где-либо трудоустроиться, неважно в какой сфере. И это тоже одна из причин. То есть я могу прийти на журналистику, хотя мне это не интересно, мне просто нужно получить диплом и доучиться. И мне для меня любые способы получить этот диплом, конечно, пригодны, нежели я буду добиваться действительно знаний и так далее. Спасибо, ясно. Есть еще у кого что? Так, я вижу, еще есть одно. Вот Это не из числа экспертов, а из числа наших сегодняшних гостей. Микрофон есть у вас, да? Пожалуйста, тогда. Шакиров Руслан, да. студент международной журналистики. А действительно ли коррупция представляет особый вред? Ну, то есть, как мне известно, наиболее покупаемый, можно так сказать, предмет является физкультура. Это есть, действительно ли она в данном а? случае Чувствуете будет представлять вред где можно сказать правду. Аплодисменты журналисту. Честное слово, мы не готовили. Так, что про физкультуру у нас? Про физкультуру. Я, я тоже студент федерального университета университете, да, бакалавр, и тоже мы ходили на физкультуру. Я слышал об этом тоже, но ни разу не сталкивался. Я попробовал провести эксперимент на втором курсе. Кто не сталкивался здесь, в этом зале, пожалуйста? С физкультурой Миндек. Да? Я... А, Оплатили не 100% руки поднялись, Да. Это mm -hmm. вот, вот интересный момент. Не сталкивался. А кто сталкивался? Мы уже появились. Руки, да? вот, мы провели есть. На, на втором курсе эксперимент вдвоем с э, Ардуром Мухином, тоже здесь наш одногруппник, и мы попробовали остаться, ну что будет, если мы останемся на доп сессию по физкультуре? Ну то есть мы там немного не ходили, немного хуже сдали нормативы, пошли как будто бы вроде говорить к физруку, что а вот нам, ну как бы мы, мы бы хотели сдать, нам надо закрыть в преддверии Нового года, ничего подобного. Ну то есть мы потом бегали круги в этом бустане, там кто знает, как отрабатывается физкультура. Он вам не, не поверил. Не получилось. Так. Да. Хорошо. Интересный вопрос. Так, я вижу еще микрофон есть. Но вопрос повис. Да. Добрый Сан день. Берите а заметку. Раз, да. Меня зовут Максим Бутырин. Я как раз представляю студенческое сообщество. И именно, скорее всего, то сообщество, которое занимается формированием антикоррупционного создания. Я руководитель антикоррупционной анти комиссии в одном из я думаю, прекрасных институтов Казанского федерального университета. И вот, знаете, конечно, стоит быть согласным и солидарным с мнением о том, что человек должен быть осознанным и, в первую очередь, молодой человек, который должен поступать. И поступать не потому, что ему так сказали или родители так сказали, а потому что у него есть определенное осознание. С этим определенно согласен. И по поводу здесь возникают соответствующие вопросы. А как можно использовать такое слово? отсеять этих людей, которые не поступают осознанно. Здесь, конечно, не во вред абитуриентам и не во вред студентам, которые хотят поступать, а может быть пересмотреть критерии отбора для поступления. Как бы громко это не звучало или как бы жестко это не смотрело, потому что ну, действительно количество студентов растет, а растет ли количество коррупционных преступлений. Мы как раз помнили у нас эти эмпирические данные. Буквально вот недавно, несколько дней назад смотрел известную программу на ТНВ «7 дней», где как раз значит, эти данные сказали по Республике Татарстан да определенно радует тот факт, что количество людей в Татарстане, которые считают, что коррупция является важной проблемой, увеличивается и в этом плане мы как тоже студенты, которые занимаемся формированием антикоррупционного создания, видим, то есть мы опрашиваем студентов и пишем статьи, где действительно молодые люди подтверждают, что коррупция это вред не только себе, но и социуму вокруг рядом. Но к большому, к сожалению, тебя просто еще и показали тот факт, что около половины населения Татарстана по этим опросам, как бы объективно или не объективно они смотрели на данную ситуацию, считают, что они бы дали взятку. И еще 20%, насколько я помню, сказали, что они бы дали взятку, но, к сожалению, сумма взятки с каждым годом только растет. И здесь действительно подтверждают эти слова, что на, на мой взгляд, действительно, коррупция распространена не в образовании, не в тех трех сферах, которые мы упомянули, а масштабы коррупции растут именно в госзакупках и во всех остальных случаях. У нас как раз недавно была большая образовательная смена республиканская для представителей антикоррупционной комиссии. Там был а, такой довольно известный человек а, нужден. А, Вадим Владимирович, насколько я помню, который является координатором Российского народного фронта за честные закупки, который да, подтверждает, что каждый год средний размер взятки в России растет, и вот именно по этим причинам. То есть, может быть, нужно посмотреть пошире. И у нас, видите, какая ситуация происходит. Люди понимают, что коррупция – это плохо. Уже подчеркнули здесь и сказали. А, собственно, а что, что с этим делать? Ну что дальше, мы понимаем, да? Хотя вот 70% населения говорит о том, что мы бы дали взятку То есть, а, а, когда оно видит ну, Вот это социум, видит то, что а, Вроде множество решений Принимаются указов, они а ничего не решаются, Может быть как-то системный подход применить, посмотреть, а может быть, как-то с этим нужно посмотреть, более глобальный. Может быть, нужно дополнить какие-то иные антикоррупционные программы, принимать. Может быть, более жесткий контроль делать. Вот такой большой вопрос для размышления, я думаю, нужно поставить. Спасибо. Спасибо, очень существенное дополнение, очень интересно. Более того, я перед тем, как мы посмотрим следующий ролик, еще дополню вот это... Такой почти безысходность, которая звучала в вашем выступлении. Если раньше это был анекдот, был такой анекдот: когда папа спрашивал у сына: сынок, где ты хочешь учиться, кем ты будешь? Он говорит: папа, я учиться не буду, я буду вором. Он говорит, сынок, если ты закончишь университет, ты будешь воровать не по карманам, ты будешь шарить не по карманам, ты будешь воровать вагонами. И это тоже парадокс сегодня, что вот образованность, уровень сознания, интеллекта человека, к сожалению, не является гарантией. Как правило, люди достаточно образованные, подсудебные судебные попадают статьи, да, под уголовные статьи. Пока вы с этим живете, посмотрим ролик и вернемся к этой теме. Ну, давайте ролик посмотрим, а физкультурой снова вернемся как бы в наш ритм. Да, думаю, ты Спасибо. Схоже по драматургии ролику наших коллег из Башкорстана, но мы договорились, что вернемся в зал с темой физкультуры, а потом к той теме, которую навеял ролик. Давайте все-таки поставим, если не точку, то, во всяком случае, запятую в этом вопросе учебная дисциплина в рамках учебного плана, то есть как и другие предметы. И, соответственно, мне кажется, что должно быть отношение такое же, как и к другим, когда мы ходим на математику, на какие-то другие науки, на те лекции, которые идут. Дальше в любом, мне кажется, вот в коррупционном проявлении действует интерес. Неважно, о каком сфере мы говорим, образование, медицина, либо госзакупки, в любом случае интерес. И здесь больше интерес. Я думаю, что у студентов, а не у преподавателей. Это, соответственно, тоже вопрос в зал, потому что преподаватель он приходит и выполняет свою работу. И преподаватель не заинтересован во взятке, соответственно, студента. Это студент не хочет задавать физкультуру и ищет различные варианты. Вот тут есть такое спорный Не заинтересован, но берет. Такое тоже требует, конечно, пояснений. Вот про ролик. Возвращаясь к нему. Здесь возникает еще такой фактор, как плохой пример, старшего товарища, в данном случае отца, чиновника. Вот по поводу плохих примеров. Я прошу наших юристов сейчас активизироваться. Вот очевидно, что все, что происходит негативно, оно происходит не в безвоздушном пространстве, а в, неком, в некой системе координат, в неком правовом поле. С вашей точки зрения, это я к экспертам, юристам еще раз обращаюсь, возможно ли формировать устойчивое антикоррупционное сознание в условиях такой высокой турбулентности самого права, который мы имеем, в том числе в нашей стране. Когда ты утром просыпаешься, не очень точно знаешь, какой закон сегодня действует и какое новое правило введено, какое отменено. Вам микрофон, да. лид сейчас включится, обязательно, даже включится в разговор. — А здесь давайте вопрос ваш развожу на две да? составляющие. Первое а, — наше право меняется, тут я с вами соглашусь. И юристы тоже иногда с ужасом смотрят на обновление, которое приходят каждый день, анализ по консультанту, по гаранту, что нового появилось у нас и с какого числа это начнет действовать, та или иная норма. А, с точки зрения законодательства антикоррупционного здесь оно все-таки стабильно, есть состав совершенно определенные, взятка, посредничество. Антикоррупционное это да. наказание за... А, а вот, что толкает человека к этим деяниям? Вы про... Его же не Мотив. А... Ну, а, здесь прозвучало, что, если вернуться к той самой физкультуре, а, давайте предположим, да, это гипотетически, тут сидят студенты, я думаю, что не все со мной, наверное, согласятся, тут сидят преподаватели, да, другая сторона, а, если у человека все плохо с физкультурой, есть вероятность, что он попытается решить этот вопрос как-то по-другому. То есть мотив появляется. Да? Соответственно, появляется искушение, видимо, и у преподавателей. И вот как они здесь будут взаимодействовать, какой будет результат, ну, здесь тоже можно предполагать, опять же, гипотетически. Потому что очень точно было сказано, есть фон, да? вот есть представление. У нас уже такое оно достаточно традиционное в КФУ, по опросам физкультура лидирует. Да? То есть, вот, коррупционность, обычно одна из первых ассоциаций, это кафедра, которая обеспечивает проведение этих занятий. Но ответственность здесь есть. Я думаю, что каждый преподаватель, кто ведет физкультуру, знает прекрасно ответственность за взятку, да, получение взятки и последствия, которые здесь возникают. С точки зрения права, здесь, наверное... Грех жаловаться, у нас устойчивая система, уголовное законодательство по данным составам, все достаточно определено, но ну, какие изменения были в последнее время, это так называемое мелкое взяточничество, да, дополнительно, статья с, с грифом, да, со значком, все остальное здесь стабильно, и я, наверняка, вернее, я уверен, что каждый преподаватель вуза, не только КФУ, знает, что такая ответственность существует, и если вдруг он принимает какое-то другое решение, искушает да, его, и он поддается, он прекрасно понимает, на что идет и чем это может закончиться. Процессы в Татарстане были, насколько я помню, если коллеги меня поправят, КП, КФУ вроде бы у нас с этим поспокойнее, в других вузах Татарстана такие проблемы были, к ответственности э, преподаватели привлекались. Спасибо. Да? Ну вот, так, кстати, э, звучало э, в одном из выступлений наших уважаемых экспертов о том, что надо кое-что пересмотреть, наверное, в антикоррупционных программах, в программах борьбы с точки зрения возможного ужесточения. Вот теперь вопрос к спикерам. Скажите, пожалуйста, каждый по очереди, с вашей точки зрения, стоит ли э, ужесточать антикоррупционное законодательство? Э, и если стоит, то до какого предела? Вот Ленина Талгатна не даст соврать, у нас тут был в гостях председатель Верховного Суда Республики Тарстан. Он очень честно ответил на вопрос, скажем, по целесообразности возвращения смертной казни. А, Ток-шоу «Говорим правду». Вот с вашей точки зрения, насколько надо ужесточить законодательство, если можно максимально искренне? Или не надо ничего трогать? Или наоборот, кстати, вот как с наркотиками, сейчас есть примеры за рубежом, да, когда некоторые от греха подальше вообще разрешают легализовать, чтобы меньше было возни с этим мелким может быть какую-то часть сделок просто легализовать вот куда повернуть законодательство наверное легализуют на последнюю часть вопроса да легализует наверное, там где общество к этому готово и посчитав все риски они решили что какой-то небольшой процент только этим всем будет заниматься и наверное им это выгоднее но в нашем случае наверное не совсем будет работать по крайней мере в ближайшее время и что касается ответственности за коррупционные правонарушения, преступления, идти по пути ужесточения мы, в принципе, можем, но вопрос, насколько это эффективно. Да? Примеры зарубежных стран, того же самого Китая, например, показывают, что несмотря на то, что есть у нас очень серьезные санкции да, уголовного характера, то все равно в любом случае такие преступления люди совершают, потому что каждый считает, что он не попадется что он умнее, хитрее, быстрее, там, или еще какие-то у него есть способности перед теми, кто попался, да? поэтому, наверное, не сработает. Мы свою задачу видим немножко в другой плоскости. Это создание условий, при которых у государственного или муниципального служащего нет возможности, даже варианты выбора коррупционного поведения. Это и работа с административными регламентами, это и предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Это государственный контроль, там, соответственно, муниципальный контроль да, со стороны, общественный контроль. Очень активно сейчас стараемся использовать его во все наши регламенты. Да, мы его, по крайней мере, сейчас такая идет у нас борьба с этим, пытаемся включить. Вот даже элементарные самые вещи, приемка, например, продуктов питания в школах. Да? Соответственно, какая-то фирма выигрывает тендер на поставку этих продуктов, привозит их. А Администрация принимает и кормит детей не совсем такими хорошими, свежими продуктами. У нас в республике работает экспертная группа по выявлению вот, по подобных моментов. В муниципальных районах, в государственных органах мы выезжаем, и каждый раз видим одно и то же. Да? И возникает вопрос, как нам с этим бороться. Потому что в общем-то коррупционные преступления и правонарушения, они же высоколатентные. Соответственно, обоим сторонам бывает выгодно, чтобы никто об этом не узнал. Да? Вот, и с, с этим связана сложность выявления этих вещей. Поэтому если мы добавляем в этот процесс приемки, например, да, в моем примере, общественность, тем же, то же самое родительский комитет, например, да, понятно, что э, уже не получится просто так привозить какие-то некачественные продукты, потому что их невозможно будет потом сдать. И вот таких моментов их очень много, поэтому, наверное, лучше идти по пути гораздо эффективнее, да, именно создания таких условий, э, повторюсь, да, когда нет выбора варианта именно такого коррупционного поведения, и усиливать контроль со стороны общественности. Спасибо. Зал, если есть что сказать, добавить, подключайтесь, давайте знать, микрофон, соответственно, вам передадим. А, Но ну вы внесли некоторые вообще разночтения в мысли, потому что с одной стороны понятна ваша э, мысль, ваша позиция, с другой стороны вы сказали, вот на примере школьного питания, и каждый раз одно и то же. А Может -то быть, все-таки я... взять, расстрелять один раз, да, и не будет каждый раз одного и того же. Давайте передадим сейчас э, слово, ваша точка зрения, на <coughs> эффективность сегодняшнего не только законодательства, а всего комплекса мер по противодействию коррупции. Да, спасибо большое. А, задумался о том, что имеется такая дисциплина, а, как современные аспекты противодействия коррупции, СПК, вроде правильно сформулировал. И слово современный, наверное, здесь имеет и, много, и, много, и другой смысл. Современность, она сейчас немножко другая. У нас все цифровизация, которая ведет и к социальным сетям, к мессенджерам и так далее. Здесь именно противодействие коррупции рассматриваем мы вот в рамках студенчества как дисциплину, узнаем о законодательстве, который регулирует те или иные вопросы и непосредственно углубляемся в какие-то аспекты, решения кейсов и так далее. Что касается именно современности, то, наверное, нужно всем студенчествам менять немножко формат и коррупция это не единораждовый случай, не месячный, не годовой, это большой механизм, который сформировался за долгий промежуток времени во многих странах нашего мира и здесь вот этот механизм он не всегда должен быть резко разрушен иногда есть такие моменты, когда нужно постепенно какими-то действиями, какими-то разговорами какими-то непосредственно встречами все это регулировать и когда мы говорим о каких-то резких таких моментах, то есть убийства за коррупцию или еще что-то, нужно понимать, что сейчас нужно строить, наверное, новое общество. То есть мы сейчас встретились в рамках студенчества, разговариваем о коррупции, каждый из нас понимает, как это регулируется, чем это может грозить, какие суммы бывают в обороте и так далее. Но если мы начнем этим заниматься непосредственно с школьных лет, возможно, даже из первого класса, я думаю, что в игровом формате это никому не повредит, начать именно профилактику. Мы не говорим о том, что вот этот дядя, потом столько взял, вот теперь он сидит. Я думаю, что это совершенно не тот формат. А здесь нужно начинать постепенно профилактику. Возможно, и молодежным организациям стоит включиться. И лиги студентов сейчас мы будем постепенно включаться в этот процесс, помогать где-то содействовать Академии творческой молодежи. Потому что вот этот тандем, этот баланс между студенческим преподавательским составом, между молодежными организациями и правительством, он и построит тот механизм. И ни санкции не нужны будут, ни какие-то резкие высказывания по поводу убийства за те или иные действия. Сейчас вот много, думаю, из молодых, кто видели такой популярный сейчас тезис в интернете, что Сталин там не выделял определенную сумму рублей на борьбу с коррупцией, он выделил два кладбища. Зачинаешь задумываться, так, вот это, конечно, был резкий повод. Возможно, два кладбища он не выделял. А возможно, ему вообще как бы… Он, возможно, больше. Кто знает. А возможно, не выделял вообще. Но вот этот тезис, ты его читаешь и думаешь, ага, это в интернете написано. В интернете что? Редко урут, Это нам так кажется. Потому что мы привыкли, что если это есть в наших популярных 50-миллионных сообществах, то, скорее всего, это правда. И вот эта цифровизация, вот это внедрение через призму студенчества и молодежи, вот это, наверное, самый действенный метод. Метод внедрения через нас привычные вещи. Спасибо. Спасибо. Ну, вообще, о остань. Вот это отчасти ответ на феномен Сталина сегодня, чья популярность растет, в том числе и в молодежной среде. Это не мечты о былом. Это некое представление о социальной справедливости и честности. Да? Это миф такой уже, который очень популярен, набирает обороты. Это надо иметь в виду. Я вижу, есть желание у экспертов высказаться. Давайте, вот вы начинаете и потом продолжите. Добрый день, Алла, Академия творческой молодежи. Да -да. Я, мне кажется, не совсем соглашусь с Данилом по поводу популярности Сталина. Виду, что ну, и методов Сталина. Потому что... уточнили, какой Сталин имеется в виду. Да. Потому что на самом деле, очень... Мы, кажется, говорим о двух разных моментах. Это бытовая коррупция, где мы говорим про здравоохранение и образование. И коррупция, которая по закупкам, но это уже, мне кажется, немножко такой другой уровень. И вот если мы говорим как студенты, больше обычно про какие-то бытовые факторы, тут есть посылки всегда к этому, и мне кажется, что нам важнее работать с посылками чем вот с такими «а как покарать по итогу?». Потому что на самом деле, вот, например, студенты, которые, например, не учились весь семестр, а такое очень часто бывает у первого курса, когда ты еще не понимаешь, что такое сессия, и тебе кажется, что раз тебя не контролирует весь семестр, я, значит, собственно, хорошо живу. И когда ты подбираешься к сессии и понимаешь, что отдела а то очень плохо, кто помогает тут студентам решить эту проблему честно? Действующее вот. право, потому что ему можно уйти на дополнительную сессию, потом можно уйти на комиссию, он будет вечно учиться, понимаете? Он мы, это понимает, что... Мы хорошо. абсолютно точно не споем с этим. Очистить но, его м -м. тяжелее, чем принять, намного. Да, и тоже можно. Ой, схем десятки. Но ведь когда а мы вы первокурсник, вы очень а даже что, этого слова дополнительное боитесь. А уж про комиссию, это, ну, иначе не было бы летальных исходов сессии, которые мы ежегодно видим. И на самом деле с таким стрессом некоторые ребята не справляются. И вот тут, мне кажется, очень важен сам, сама личность преподавателя. И есть и в любом ВУЗе такие преподаватели, которые очень строгие, но если ты подойдешь и говоришь, что у меня э, есть проблемы, они вам помогают, но помогают не как-то решить, а говорит, давайте я выделю время, объясню отстающим, что нужно, и вот он честный путь. И если э, каждый студент будет честно признаваться, что у меня есть проблема, а каждый преподаватель, да, это не оплачивается преподавателю, но если он будет идти и по-человечески решать этот вопрос, то тогда, возможно, и не будет предпосылок к тому, чтобы давать взятку То есть по-человечески решить, это он должен сейчас взять на себя дополнительную нагрузку преподаватель. И продолжать с ним, да, Возможно, когда-то так. Но ведь мы говорим, и в здравоохранении такое бывает. Например, я очень... Есть стоматологи в семье, и есть такое понятие у стоматологов с острой болью. Это когда у вас полная запись, но если человек обращается с острой болью, но ну, у него щека распухла, а записи нету, И врач тут встает в позицию врача и по-человечески говорит, да я пойму его в нерабочее время, но только потому, что я понимаю, что человек не может с опухшей щекой спать дома. И это во всех сферах. И если мы как студенты, как коллеги будем помогать рядом своим там, одногруппникам, а в университете ко всем будут относиться, во всех университетах с пониманием, Тогда мы будем говорить о том, что вот в этот загнанный угол, где человек пытается единственным моментом решать это, а кому можно дать взятку, тогда такой ситуации не будет. И это, мне кажется, очень важно. Нам важно оставаться людьми всегда. Это Спасибо. я не говорила очень, про ту ситуацию, очень, когда очень вот красиво, закупки, система, другая чиновники. Другая крайность такая прозвучала. Да. Да? От э, желания там, расстреливать э, у одних до желания взять на поруки и вечно содержать. Интересно, интересно, так еще было, я вижу, да, желание высказаться. Здравствуйте, Киямов Дауд. Я хотел бы задать такой вопрос. Вопрос ну, у вас. Ну, даже Тогда не вопрос, мы... а Данил Шайку, а, Как ты считаешь, вот ты говорил то, что а, иногда, вот, вот вы задавали ему вопрос, нужно ли расстреливать, а, а может нужно поощрять людей, то, что вот, как, например, на Украине сейчас есть такой закон, Законопроект, который был подписан, то что кто получается увидел то, что дают или берут взятки, он получает 10% процентов от суммы взятки. Как вы считаете, правильно ли это и хороший ли этот метод? Спасибо. А, вы не в курсе, но Украине это каким результатом привело? Резко снизилось там. Закон, вот этот законопроект войдет в силу только 1 января 2020 года. До 1 января не считается 10%. Так, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Сейчас много законодательных инициатив происходит в стране, о которой ты сказал. Не знаю, с рамках телевидения все это как-то происходит. Наверное, с точки зрения... Сейчас урегулирование ситуации, которая происходит. Опять же, мы возвращаемся Алла, к каким-то глобальным государственным вопросам. Мы родились в студенчестве, мы обсуждали госзакупки, сейчас законодательство на Украине. Да. <смех> У нас здесь такая высокая в итоге получилась речь, когда мы сейчас уже там будем придумывать законодательные нормативные правы, акты, на которые будут регулировать после и подписывать резолюцию. Наверное, в силу сейчас урегулирования ситуации в стране, на Украине, это было просто важное политическое предложение. Если это, если это войдет в законодательную, законодательную инициативу, это примут, и она войдет в Украины, это будет, наверное, какой-то феномен для всего мира. Посмотрим, к чему это приведет, именно человеческого фактора, когда сейчас, наверное, есть такая ситуация, кстати, вот я хотел не говорить, когда бьют машины, и страховая служба специально бьют и уплачивают какие-то суммы. Я думаю, что это к этому и приведет со временем, что там и специально будут какие-то подставные коррупционные факторы и так далее. Сейчас рассуждать о том, что не принято, и как это срегулировать в стране, когда ни разу это не проводилось, наверное, пока с нашей точки зрения это будет немножко неправильно. Но вот я сейчас еще хотел бы вернуться к вопросу по поводу высказывания Максима о формировании при поступлении, то есть отсеивании студентов. Я сейчас просто тоже задумался вот как раз в рамках того, что и Алла сказала, и Максим об этом говорил, э, отсеивать студентов, которые не заинтересованы в профессии э, на первых этапах. То есть. Но вот рассматривая нас сейчас, тех людей, которые формируются, и каждый день узнают миллионы, миллионы информации, я скажу, что я сейчас может формируюсь. Сейчас я вот занимаюсь вот подобной деятельностью, вот через год захочу и уйду, э, уеду в район работать какой-нибудь, и все, не будет там хорошо в деревне жить. Я вот поступил на юриста, 4 года учился, понимаю, что мне сейчас вот не очень уже интересно. Хотя я добросовестно учился все года, что мне все мне было очень интересно. Сейчас не хочу. Есть просто вопрос того, что раньше, наверное, осознанно шли ко всему этому. Сейчас мы идем по мере своего желания. И на третьем курсе захочешь да перест... не, не будет тебе нравиться учиться. Но ты же не прочишь свое дело. Докончишь да учебное заведение. И, возможно, профессии, которая у тебя есть сейчас, то есть как вот молодежной политики или в другой сфере. Ты же можешь спокойно и продолжать обучаться, пойти на государственное муниципальное направление на любую другую должность. Поэтому этот процесс, вопрос отсеивания на первом курсе или прям когда ты еще абитуриент, мне кажется, это тоже неправде жить. То есть, потому что мы сейчас, когда поступаем, мы идем туда осознанно, единицы, и то не поступает на высшее образование. Есть миллионы факторов, куда можно еще поступить. Спасибо, Это я так, видел спасибо. еще в зале вот был, да, микрофон. Пожалуйста. Да-да, ну. Здравствуйте, говорите. Алмаз Хабибулин. Все, наверное, знают, кто такой Павлик Морозов. И вот народной памяти он... Украина очень... навеяла, да? Да, продолжаю тему про Сталина. И вот Павлик Морозов народной памяти остался скорее предателем. Но вот такой вообще вопрос ко всем. Кто же он такой, на самом деле, предатель или герой, который поборол вот точечно коррупцию? Нет, вообще, тут к юристам даже еще есть вопрос уточнить. Я не, не, не помню точно, как это формулируется. Провокация к взятке, да, вот что-то такое. Да, вот с вашей точки зрения, насколько нравственна эта составляющая нашего законодательства? потому что вот, вот не стало бы у общества тотально пабликами, морозовыми, и вот кто-то, да, что-то юристы растеряли, нет? Нет, пожалуйста. Опять же он, да. Те же самые конфеты врачам, может быть, оставить их в покое, эти конфеты. Ну, это часть нашей культуры, да, поблагодарить человека за выполненную работу. Вот у нас такое есть в культуре. <clears> of <throat> Попробую разделить ваш вопрос. Он, как всегда, очень умный, грамотный, такой мудрый. Здесь, видимо, я как-то в юридической реальности, я как-то по полочкам пытаюсь разложить. А насчет провокации взятки, действительно, есть такое, и есть ответственность уголовная за провокацию взятки. Это не может быть доброй шуткой или недобрый шуткой со стороны чьей-то. Это действительно оценивается и за это привлекает к ответственности, если кто-то фальсифицирует доказательства, если кто-то провоцирует ситуацию, которая может привести... Каким-то последствиям человека задержат якобы за взятку, хотя на самом деле он к коррупции никакого отношения не имеет не собирался а даже, это, возможно, Второе, насчет вознаграждения выпад, я соглашусь с оценками, которые прозвучали, здесь может дойти до злоупотребления правом. В частности, у нас, может быть, кто-то помнит, был в свое время очень интересный эпизод в истории нашего МВД РТ, когда милиционерам за отказ от взятки, угу. гарантировали выплату той же самой суммы, которую им предлагали, от которой они отказались. И потом выяснилось, что, оказывается, это сделать не так легко для бюджета, да, просто-напросто эти суммы настолько могут быть велики, что пожелание благое, да, и вроде бы все грамотно. Я не знаю, насколько бюджет Украины осилит эти 10% с каждой суммой, если там это пойдет на поток, да, ну, это просто рассуждение. Я тоже не слышал, что этот нормативный акт принят, я тоже слышал, что это возможный вариант. я тоже соглашусь с тем, что вполне возможно, это пиар-ход, это полезно Политика, это то, что иногда называется вот, ну, нужно, да? то есть для того, чтобы повысить рейтинг и так далее, и тому подобное. А, а насчет э, подарков, я с вами соглашусь, это действительно воспринимается в нашем обществе как э, традиция, да? то есть как даже правила хорошего тона, но тут совершенно правильно подсказывают коллеги, э, эти правила все-таки имеют некую грань, да? то есть вот, э, если это э, Коробка конфет. Конфеты нормальные, но коробка выполнена из чистого золота. Я думаю, что все прекрасно понимают, что дело не в конфетах. Да? Что здесь, видимо, что-то иное имелось в виду. Пожалуй, я, наверное, свои комментарии ну, на этом закончу. Просто с вами, юристами. Да? Сразу, сразу Бутылочка видна тоже бывает разная, да? Согласен. Это может быть, так. Так, есть зал, как включился. Хорошо. Сейчас я вам обязательно передам слово, Просто я уже обещал здесь. Давайте, Максим. Да, ну давай? вот в продолжении очень много Нет, действительно реплик прозвучало. Да. Хотел бы прокомментировать и по поводу значит, жестких мер, и по поводу того, значит, как можно отсеивать. Скорее всего, по поводу осени идет вопрос именно абитуриентов, когда... Ну, это опять гипотеза. Гипотезу можно предположить, что, как правило, значит, те абитуриенты, склонны к значит коррупционным проявлением тех, которые поступают на контрактную форму, имея низкие баллы. Но предполагается, что это гипотеза, ее нужно проверять, но а, это имеется в виду. И именно они больше, на мой взгляд, склонны именно таким правонарушениям. А, поэтому это очень спорный вопрос. Понятно, что для системы высшего образования, для ВУЗа нужны деньги, поэтому берут максимальное количество людей. И это вот определенная большая дилемма. да. Но если были бы четкие конкретные цифры, что мы берем только 10 человек, все. и вот если определенный балл, то может по-другому было бы все. Такой критерий есть, он имеется, но может быть стоит его как-то более так, взять, взять, взять за основу и держать под контролем. Это первая реплика. По поводу реплики вот жестких мер и по поводу расстрела и убийства, скорее всего, я бы сказал следующим образом. О каком расстреле и убийстве можно говорить? о том, что в самом коррумпированном государстве проводить такие коррупционные действия, потому что ты сам можешь попасть, невинный человек, в эту сферу, когда в обществе существует эта вот коррупционная большая основа. Поэтому и в целом человеческая жизнь – это высшее проявление гуманизма и жизни, кого мы можем отделить. И, конечно, правильно тоже было значит, сказано о том, что не нужно доводить все до абсурда и считать любое проявление там подарком конфет проявлением коррупции. Конечно же. То есть мы видим корень определенного что большая сумма взяток происходит, как раз вот, собственно, не на вот на местах, собственно, бытовой коррупции, а вот, скажем так, высокопоставленных чинах. А по поводу значит, вот принятый он был принят на самом деле, точно могу быть в этом уверен. Это вот как раз тот интересный яркий пример противопоставления смертной казни и значит, всяким убийством Тот факт, что вот гуманным вроде способом можно вот решить данную проблему. Здесь кроется еще более глубокая серьезная проблема. Когда мы говорим об антикоррупционном просвещении, на мой взгляд... Не стоит, если мы говорим о просвещении в школах, значит именно так с, малых, с малого возраста, нужно уделить внимание не самой тематике коррупции, потому что само слово коррупция оно может пугать, и не все могут это понять, а именно тому факту, тому пониманию, что именно от тебя зависит твое будущее, что мы строим гражданское общество, когда каждый человек зависит и делает все возможное для этого общества, для развития не то, что государство, ведь давайте мы посмотрим уверенно и поймем, что все-таки все у нас в российском обществе человек очень много ждет от государства, в том числе решения и проблемы с коррупцией. Но никто про себя, мало так, кто ну говорит. Давайте сейчас. Да. Да, вот буквально, мы буквально как раз говорили секунд. о том, что собственно значит, коррупция это плохо, но сами мы готовы до взятки, но просто очень дорого, дорого в последнее время стоит эта взятка, да, то есть, может быть, нужно развивать именно вот это вот гражданское воспитание в плане того, что я влияю здесь на эту ситуацию, а никто и, иной, и не государство, и а, я думаю, вот это нужно проводить, а не то, что именно только антикоррупционно просвещено. Спасибо. Спасибо. Пока микрофон переходит к который есть что возразить и добавить да. к Сразному, я Он по поводу Павлика Морозова сразу я так правильно понял, да, Павлика Морозова бюджет просто не осилит, да, в большом количестве. Поэтому все спокойно, не переживайте, пожалуйста. Я не в плане встать на защиту абитуриентов низкобальников, mm -hmm. но которые готовы заплатить за свое образование. А в плане, наверное, защиты всей вузовской mm -hmm. среды и приемной комиссии, как человек, который провел не одну приемную кампанию, могу с уверенностью сказать, что. Абитуриенты, которые имеют низкие баллы, абитуриенты, которые имеют высокие баллы, они одинаково участвуют в конкурсе. Все прозрачно, каждый из них видит ситуацию вплоть до последнего человека, у которого самые низкие баллы и движение. Поэтому здесь в вузовском формате это практически невозможно. То есть вот на этом этапе это невозможно. Поэтому если вуз устанавливает пределы, приема по, коммерческому, по коммерческой форме обучения, то, соответственно, они наберут столько, сколько они установили эту контрольную цифру приема для коммерческих студентов, точно так же, как есть контрольные цифры приема для тех лиц, которые учатся на бюджетной основе. И вот, ну, наверное, в некоторой степени это звучало уже у разных спикеров, собственная позиция относительно вот этой проблематики вообще и коррупционной Вернее, это и в частности коррупционный в целом. Считаю, что вопросы коррупции никогда не связаны исключительно только с правовой сферой. И об этом здесь тоже говорили. Но для меня вот это коррупционное поведение – это скорее определенный тип взаимоотношений человека с окружающим миром. То есть это вообще в принципе отношение человека к тем правилам и нормам, которые в обществе существуют. И, соответственно, если ты можешь какие-то правила нарушать, нравственные, религиозные, правовые, то, соответственно, и вот эта вот потенциальная возможность формирования коррупционного типа поведения, она сопряжена именно с твоим отношением к тому, как ты вообще выстраиваешь вот это вот социальное взаимодействие с себя в рамках разных отношений. И если мы, там, допустим, маленький ребенок, трехлетний ребенок, который манипулирует своими родителями, его этому тоже никто не учит. То есть фактически, когда он допускает ситуацию, что родители сами же нарушает правила, которые ими же установлены, то есть ребенок имеет возможность, это психологи считают, что он уже формирует определенный тип поведения. То есть, значит, есть правила, которые ты можешь нарушать, и есть какие-то ситуации, когда, собственно, это нарушение, оно сопряжено с теми людьми, которые эти правила устанавливают. И поэтому... Понятно, что не каждый, кто манипулирует родителями, он вырастает в коррупционера, Но, по крайней мере, вот этот тип взаимодействия человека с, с окружающим миром – это то, что, в принципе, формирует в том числе и коррупционный вариант поведения. Спасибо. Спасибо. Ну, аплодисменты. А, а, родители – это, вот, наверное, самый первый пример. Детский сад вспоминали, когда действительно им проще откупиться от ребенка. Все, уже легло. Ну, собственно, ведь про это я уже и спрашивал, действительно, вот есть такая дилемма в условиях, когда человек понимает и осознает, что законы можно не исполнять, потому что все равно либо отменят, либо работает выборочно, либо изначально принят такой, который работать никогда в жизни не будет, А таких много стало появляться в последнее время, это создает некую такую среду, где, антикру... где коррупционное мышление все равно начинает подогреваться. То есть я правильно вас понял, услышал, Да. Спасибо, хотели рассказать, да, и да. дальше пойдем Слово по голову. о том, да. что нужно ли поднимать уровень ответственности, там, э, сроки за, ну, за совершение таких деяний, как коррупция, мне кажется, что не нужно, потому что коррупция, она и так приравнена, по-моему, уже к уби там, убийству, терроризму, коррупция. мне кажется, там, ну, вот, там до 12 лет ну, за, взят за взятку можно получить за определенную статью, да? мне кажется, нужно бороться с... ну вот как раз Не то чтобы бороться, а как уже сегодня отметили, создавать условия для жителей, для общества, в которых бы не возникало подобных ситуаций. Вот сегодня уже прозвучало схем, слово «схем». Вот говорили о том, как вот у нас вроде на гаишнике в камеры повесили, как им второй гаишник без камеры просто ходит. Я сталкивался с этим, второй гаишник ходит без камеры и предлагает взять взятку. Вот, когда ну то есть это все возникает мне кажется из-за какой-то вот, человек понимает что у него безысходность несправедливость когда врач в больнице там, дедушку не принимает э, без взятки на лечение там, в онкологический стационар а когда в итоге ему дают взятку и человек оказывается в онкологическом отделении там вдвоем на все отделение и когда там раньше говорили что, не раньше а когда говорили там при приеме, что нету мест, это все безысходность, это все какая-то вот, но ну, не знаю, как, ну, да, безысходность. И поэтому здесь, мне кажется, нужно делать то, чтобы люди были довольны, и, и, и вот переходя на положительную сторону, в целом-то ведь картина меняется. Но общество становится действительно лучше, добрее люди стают, и я не знаю по статистике, как там по этим коррупционным явлениям, но многое делается для того, чтобы общество и в целом люди были довольны. Что касается молодежи, и когда мы говорим о трудоустройстве и так далее, надо понять единственную вещь – все в твоих руках. Ну, то есть сейчас все условия для того, чтобы стать специалистом абсолютно любого уровня. Если будешь сидеть на диване и ждать от государства, ну, ушло, мне кажется, то время, когда нужно чего-то ждать от государства. Нужно делать, брать, учиться и работать. И вот тогда будет и результат, собственно говоря. Поэтому, мне кажется, вот эту вот мысль надо доносить до молодежи. И вот через несколько поколений, вот, то, о чем мы сейчас говорим, оно уйдет, наверное, Печально, ну, Печальный сюда. прогноз через несколько поколений. Но, Хотя мы вот это это, Продолжение, сейчас, продолжение вот, того, о чем мы сейчас говорили. Пресечу. Вот коррупционное сознание, оно вот как порох рассыпанный рядом спички, оно все равно вот, очень опасно вокруг витает. Ну что, то что вы говорите про онкологическое отделение? Напротив Уникса. Пол, половина полка ППС дежурит да, каждый день. Мы же понимаем, что счет не так. Не самое аварийное место. А, давайте так сделаем. Есть еще два, я вижу, три даже. Вот у вас чуть раньше был да, микрофон. Пожалуйста, вам. Потом дальше двинемся. У нас еще один ролик. Есть терпение пока? Скажите что-нибудь. Есть. есть. есть. Здравствуйте, я Булат Белалов из ИТИСа. Я бы хотел начать с того, что мне бесит, когда говорят, сравнивают Россию с Украиной. То есть у нас свое государство, у нас российское государство, и мы должны говорить только про Россию и решать свои проблемы сами. Спасибо. Ну, мы, я так услышал, подождите. что не сравнивали, просто я хочу защитить задававшего вопрос. Он привел пример просто. Вот, возможно, это очень эффективное законодательство. Нет. Может нам его применить. Нет, хотел привести не пример был. именно первого-второго канала, который нам а говорит -го про Украину, канала... они гос... не про Россию нам говорят. Этап, да. И проблема коррупции, она более многогранна, чем медицина и образование. Здесь надо начинать с высших слоев государственного управления. То есть пока государство не перестанет воровать, народ не будет ему доверять. У нас очень популярно то, что Кухонная, кухонная политика, можно сказать. Когда собирается семья и говорят, а почему они воруют? Им дают только домашний арест. А если ты шоколадку своруешь, тебя могут даже посадить. Вот. Еще я хотел сказать о том, что о медицине, когда мне было, по-моему, три года, это столкновение с коррупцией было. Вот. Я пролил на себя нечаянно суп горячий. У меня воспаление было. Вот. И мне надо было в больницу. Самое интересное то, что да, меня приняли, все, но мою маму не пускали. Не пускали до того момента, пока она не дала взятку. А потом оказалось, что она дала взятку, чтобы меня приняли сразу... И чтобы потом, чтоб потом она могла сидеть в кабинете и видеть, что происходит. То есть я хочу сказать тем, что нам надо воздействовать на государство, чтобы оно перестало воровать. Когда оно перестанет воровать, народ перестанет заниматься коррупцией. То есть сколько бы мы ни проводили этих встреч, Сколько бы ни говорили про коррупцию, сколько бы мы законов не сделали, пока само государство не изменится, народ не будет меняться. И тотально мы не победим коррупцию. У меня все. Спасибо. Еще, да, пожалуйста. Да, у меня было про, про систему образования, как раз таки про тех людей, которые поступают на контракт. Да, тут прозвучало то, что, возможно, надо ограничивать, но, с одной стороны, эти же люди тоже не насильно идут на контрактную форму обучения. Они понимают, куда они идут. Да, значит, лучше здесь надо работать, наверное, над профориентационной работой. То есть, давать понимать ребятам, куда, на какую специальность они именно идут, что из себя представляют. У меня есть ребята, которые, например, они идут на какое-то направление на контракт и с полной уверенностью того, что это их дело. Но, к третьему курсу, они осознают то, что на самом-то деле это не то совсем, о чем они представляли. Возможно, надо над этим работать на школьных парах, над школьниками и давать понять, то, что вот это направление представляет из себя практически вот это и так далее. И по поводу ужесточения закона. Мне кажется, здесь. Нужно больше работать над сознанием людей и давать понимать, на каком глобальном уровне несет за собой плохие последствия коррупции а не о том, то, что карать и говорить о том, что как это будет плохо для тебя, если ты совершишь такой проступок. Запрет на плод сладок, мы все про это прекрасно знаем, и нужно... Давайте понимать, совсем по-другому преподносить. И вот, как раз-таки, вот про 10% процентов это, мне кажется, тот же самый ход, когда положительное отношение у людей к противодействию коррупции. То есть общественное мнение, воздействие на это как раз-таки со стороны. Спасибо. Спасибо. И добрый Сергей, да. вечер. Панкова Екатерина, заместитель директора по социально-успитательной работе. Конечно, очень здорово вот так абстрактно рассуждать о коррупции, но все-таки тема нашего выступления – это студенчество против коррупции. Давайте вернемся к этой теме. И все-таки, что делать нам со студенчеством, как работать? Я как заместитель директора хочу сказать, что, ну, да, мы формируем антикоррупционное сознание мышления, но, как уже было сказано, все прекрасно знают, что коррупция – это плохо. Что дальше, что делать? Вот у нас студент – мой же, да, международный журналист говорит, что сталкивался с физкультурой. Почему так происходит? Да, вот давайте посмотрим. на... на ну, то есть в каждой проблеме надо искать конкретную причину и бороться с самой причиной. Почему студенты хотят купить физкультуру? Потому что образ физкультуры у нас какой? Ой, ну вот опять это физкультура. Но это же такое ужас. Да, ребят, да, хорош. У нас мода, на здоровый образ жизни. Люди 50 тысяч тратят на то, чтобы попасть в спортзал. Я лично плачу деньги, чтобы попасть в Оренбургский тракт. Я там встречаю студентов, они меня спрашивают, Екатерина Сергеевна, что тут делать? Я говорю, пришла за вас физкультура отрабатывать. Потому что на самом деле это модно для молодежи. Вы хотите, чтобы вам девочкам нравится? Занимайтесь физкультурой, и даже не два раза в неделю, а четыре раза, тогда все получится. То есть надо менять образ физкультуры, ну, то есть, решать конкретную проблему в конкретные задачи, в конкретных условиях. Спасибо. Но, правда, образ физкультуры не студент же должен менять, насколько я понимаю. Есть возражения, смотрите, а, в бой прямо. Ну, давайте. Очень коротко только, пожалуйста. Что ж, кажется, я понял свою ошибку. В принципе, я должен был сказать не сама физкультура, а в принципе непрофильный предмет. И то есть, именно в этом и дело. То есть, а, то есть станет ли человек менее квалифицированным, если он купит предмет, который не входит в его профессиональную деятельность? То есть будет ли это вредно для самого общества? Спасибо. Ну то есть не снимать ли такие... Ну, как пример просто попал на язык, да, не потому что мы к ней имеем особое какое-то о симпатии или антипатии. А просто, как пример, не стоит ли, может быть, чтобы не раздражать и не создавать коррупционных схем, вы готовы 50 тысяч платить, чтобы ходить, а кто-то 50 тысяч, чтобы не ходить. Можно вообще убрать из образовательного плана тогда это, и все будет спокойно. Ну, как вариант. Вот как те коробки конфет. Давайте уберем, удалим просто, как коррупционную сделку. Пожалуйста. Добрый вечер, Буглина, Это я все. спрашиваю, я не утверждаю. В ответ а... за вами. Я хотела добавить... По поводу проблемы с физкультурой все-таки, давайте разберем этот вопрос до конца уже. А почему возник такой вопрос? Я тоже с этим сталкивалась, слышала, лично не видела этих людей. Но почему это происходит? Это Преподавателя не видели или кого? Даже не в преподавателях проблема, а почему у студентов появляется желание. Да. А, Бустан, вы все знаете, насколько далеко он расположен, первый курс «Ехать час» от главного, от Пушкина точно так же далеко, от Карла Маркса точно так же далеко. Далее, расписание. Очень неудобно строится расписание, и студентам просто тяжело совмещать физкультуру с основными предметами. То есть физкультура уже становится не тем предметом, который помогает вести здоровый образ жизни, а тем предметом, который зачастую мешает учиться. И, наверное, все-таки нужно решать проблему Внутри университета. И точно так же уже добавлю, мы говорим о противодействии коррупции. Да? Возникает всякие мнения жестить с законодательством, может быть, там становиться более человечными, но ведь коррупция, она не всегда просто проблема. Это скорее следствие каких-то проблем внутренних. В больницах это то, что, ну, не знаю, там не до конца усовершенствован больницы, невозможно попасть на прием к врачу, приходится доплачивать. Учительница по математике, она была точно так же честным человеком, но почему она приняла взятку от мальчика? Потому что у нее не было денег. Почему у нее не было денег? Потому что зарплата такие у учителей. Наверное, все-таки нужно не жестить законодательством, а решать другие проблемы, чтобы… То есть, если я вас правильно услышал, то социально-экономическая действительность, ситуация, она тоже стимулирует либо, наоборот, если она улучшается, снижает, да, риски. Давайте посмотрим еще один ролик, который подготовили нам организаторы, и потом, у кого еще есть что добавить, сказать, обязательно проговорим, и будем завершать. Нет. в крайне тяжелом состоянии. За ее жизнь сейчас борются врачи. В ходе следствия были выявлены серьезные нарушения в работе кафе. Так технический паспорт заведения мог быть подделан. Спасибо. Так, как видим, вот одно точно да, из вот целой серии роликов, которые мы увидели. Коррупция безобидна ровно до той степени, пока она не начинает превращаться в угрозу жизни конкретному человеку. Да? Потому что все ролики построены на страхе потерять жизнь или потерять жизнь близкого в результате коррупционной сделки. Вот коррупция в данном случае в... Государственных органах, контроль надзорных органах. Вот то, что говорил как раз коллега из ИТИС, государство, оно вот пока не перестанет, оно все будет очень плохо. Вот представитель государства, государство же не абстрактная категория, это какие-то его представители. Но здесь интересный момент, ведь тот-то берет, почему вот образованный человек предприниматель. Состоявшийся, видимо, уже что-то в порядке Ему что, огнетушитель купить жалко, что ли, денег не хватает На, на те же деньги Почему э, все-таки случается так? С вашей точки зрения, если в зал есть что добавить нашим спикерам, тем более. Люди вполне образованные, все хорошо знающие, все хорошо понимающие, осознающие все последствия. Каждый день с ними сталкивающиеся, кстати, с этими последствиями. Ну, скажем, сотрудники МЧС или там здравоохранение каждый день же видят трагедии, которые в том числе и коррупционного происхождения. Почему все-таки вступают, а другие, не менее образованные, содействуют? Тому, чтобы произошла коррупционная сделка, где все-таки корень. Ничего спросил так. Знаете, на самом деле очень важный глубокий вопрос, и у нас была посвящена теме передачи этой теме как раз-таки по поводу МЧС, приемки и пожарной безопасности объектов, скажем так. Целый час мы дискутировали, и, в общем-то, выявляются в этой сфере очень такие серьезные коррупционные риски. Если, например, здание с нуля построено, вот, например, современное, да, то с, с вероятностью там, 99% в нем уже все заложено и система пожаротушения, и система эвакуации, да, то есть здесь проблем, как правило, не бывает. Но мы все знаем, что наряду со, с новыми зданиями, красивыми, современными, есть здание старые, да. Где-то, например... Там Первый этаж перестроили и сделали из жилой квартиры нежилое помещение. Да? Где-то, например, какой-то подвал взяли, перестроили, там тоже перевели его из одной категории в другую. Как мы будем эвакуироваться из подвала, если там изначально конструкции не было предусмотрено, пути эвакуации, да, пожаротушения всей этой системы и так далее. Никак мы оттуда, соответственно, с вами, с вами не эвакуируемся. Но у нас есть такие пробелы правовые, есть где-то, наверное, не совсем плотные чиновники, да, которые э, могут поставить свои подпись и, соответственно, разрешить, как в этом примере, да, разрешить эксплуатацию данного объекта с такими нарушениями. То есть здесь э, как раз-таки речь идет о таких базовых понятиях безопасности, честности, понимания последствий своих поступков. Да. И, к сожалению, таких примеров уже и в Республике Татарстан насчитываются да, не один, не два, не три, а гораздо больше. И причем с большим количеством жертв, да, которые пострадали во всех этих ситуациях. Приговоры буквально недавно у нас здесь состоялись, тоже по этим делам, да, я думаю, многие поняли, о чем я с вами говорю. Что толкает людей на такие преступления, да, и почему они не думают о последствиях? Наверное, этот вопрос лежит не в области права, не в области государственного управления, а вопрос в области психологии, мотивации человека, да, почему вдруг его личные эгоистичные побуждения, какая-то там жадность, желание обогатиться, стоит впереди общественной безопасности, впереди интересов других людей. Мне сложно ответить на этот вопрос. Может быть, среди вас есть студенты, кто учится вот там на психолога, на может быть, преподавателя, еще вот на именно такие специальности, да, кто может ответить. Но, наверное, это личная ответственность каждого, поэтому каждый может ответить именно сам для себя, в чем он видит эту причину. Но с точки зрения закона, еще раз говорю, что мы, с одной стороны, говорим. Да, мы хотим развивать предпринимательство, да, открывайте предприятия, да, открывайте кафе, там рестораны, еще что-то. Предприниматель начинает этим заниматься, берет какое-то помещение, да, и вот здесь начинаются проблемы. Вроде как он может это убить, то есть с одной стороны мы его поддерживаем, а с другой стороны говорим, сделать это, это и это. Но в том помещении, в котором он располагает, сделать это невозможно. И вот такое противоречие возникает. Как из него выходить? Иногда мы видим, что люди выходят таким образом и получаем такие последствия. Спасибо. Есть? Да, пожалуйста. Добрый вечер. Былат Критванов, институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Сегодня уже прозвучала мысль, что, чтобы решить проблему коррупции, можно ввести какие-то жесткие меры. У меня такая мысль, что, скорее всего, жесткие меры будут причинами того, что в у народа будет появляться страх перед властью и, возможно, мы придем уже к авторитарному или элитаритарному политическим режимам. Как вы думаете, может действительно жесткие меры наподобие казни и публичных расстрелов уже перебор? Спасибо. Немножко так повторение того, что о чем мы говорили. Я бы, вот если вы мне позволите, все-таки вот было предложение, вы тоже да, из Института социально-философских нет? Потому что, да, потому что я как-то вас да, не идентифицирую, но вы сказали, поддержу своего друга там, да, из Института социально-философских наук. А, вот, как вы относитесь вот к этой мысли, которая прозвучала, что корень лежит в социально-экономической ситуации? И пока там чего-то не исправится, и законодательство не догонит. Вот МЧСник, наверное, получает не очень много. Сотрудник МЧС типовой, да, и вообще любой проверяющий, который приходит. А предпринимателю дешевле ему заплатить, чем пройти круги ада по согласов... согласованию, получению массы документов разрешительных. Даже если у него все будет в порядке. Вот как вот к этому прозвучавшему тезису, Будущего медика, я надеюсь. Вы собираетесь работать по профессии? -то? Биолог. А биолог? Ну, будьте биологом. Точно. У нас, к сожалению, не все же идут в профессию. А может, и к счастью. Вот. Как вы к Тейсу этому относитесь? Мы Если можно, том, каждый высказался? Говорим о том, что коррупция – это многоступенчатая и такая многоуровневая проблема нет какого-то одного рецепта, вот мы вот это поменяем, и у нас сразу все станет отлично. Да? Нам необходимо решать вопрос с законодательством, нам необходимо повышать, естественно, уровень жизни населения. Да? Я вот недавно знакомился с одним таким историческим персонажем, президентом Финляндии, и он такую интересную вещь сказал, на самом деле, что прежде чем тратить деньги на оборону, государство должно создать такие условия, чтобы люди хотели их защищать. Вот это примерно, наверное, то же самое и здесь. Да? Понятно, что человек, когда, например, любой, да, то есть по ту сторону от обычного гражданина, который пришел за госуслугой или еще за чем-то, да, сидящий, преподаватель, учитель, врач, да, если у него там, хороший социальный пакет, хорошие условия по оплате его труда, да, и, в общем-то, он этим дорожит, то, естественно, он, наверное, ну, по крайней мере, мы на это надеемся, что он не будет идти по этому пути. Тем не менее, примеры какие у нас есть, когда государственные чиновники, которые получают достаточно высокую оплату да, за свой труд, но тем не менее, все равно они совершают да, эти преступления а, коррупционного характера. То есть здесь не только лишь в условиях оплаты, не только лишь в законодательстве. Да? По поводу законодательства, ну вот, например, есть некоторые институты, некоторые понятия, которые наша антикоррупционное законодательство на сегодняшний день вовсе не знает. Да? За рубежом есть такое понятие, как торговля влиянием, например. То есть мы пока в своем национальном законе такого понятия не знаем. Да? Но, наверное, пойдем тоже по пути развития этой темы там, в ближайшей перспективе. Э -э конфликт интересов. Как мы его сейчас понимаем, да, на государственной службе э -э такая тоже очень большая проблема. И мы считаем это коррупционным правонарушением. Да? ну вот, Например, два родственника работают э -э в одной организации да, и друг другу подчиняются. А плохо это или хорошо? Может, они хорошо работают? Может быть такое? Может быть, да? То есть есть пути решения. Да, династия, династия, трудовые династии. Вот сейчас мы включили в трудовые договоры всех организаций да, и подведомственных органов государственной власти, местного самоуправления условия по поводу этого конфликта интересов. В университете оно тоже действует, работает. И теперь мы приходим на какие-то заседания, нам говорят, что управление президента против трудовых династий, да? Потому что мы говорим, вы либо увольняетесь, либо переходите на другую работу, да? Вот закон на сегодняшний день так достаточно ну, грубо Просто, работает да нам нужно сохранить их научные династии там культурные да вот у нас есть тоже например, театр да, где вот династия, например, работает. переработает ну, далеко ходить не надо даже в казани такие театры у нас есть это неплохо наверное да? то есть здесь мы не видим какие-то коррупционные риски и а, какие-то такие проблемы но вот такие несовершенства есть мы тоже работаем по ним вот, кстати по поводу устранения несовершенства да, и реальный пример чего мы добились в последнее время. Как вы знаете, что государственные служащие, муниципальные служащие декларируют сегодня о своих доходах. Да? Можете зайти на сайт посмотреть, сколько государственные чиновники зарабатывают. Да? Это все открыто, все публично. И состав имущества тоже там назван. Но эта обязанность была распространена и на лиц, замещающих муниципальные должности. Это депутаты. Сельский депутат, то есть сельская местность, да, мы представляем не Москву, там не центр города, да, там не Казань, а именно сельскую местность, там тоже у нас есть депутаты, которые работают на непостоянной основе и которые не получают зарплату за свою деятельность. Но тем не менее, по закону они тоже раньше представляли сведения о своих доходах. Да? То есть депутатов и так трудно в сельской местности найти, а плюс мы еще его загружаем. Да? Какие коррупционные риски в его работе, в сельской местности депутатам? да? Он не принимает таких вот именно управленческих решений, да? то есть он там, не распределяет землю, не касается бюджета, да? то есть напрямую я имею в виду. Поэтому было так было сформировано предложение, чтобы они представляли а, ну, только при, при, при трудоустройстве, а затем уже у них идет упрощенный порядок да, в дальнейшем. Вот. И вот такие меры, то есть постепенно-постепенно, мы как-то все-таки антикоррупционные запреты и ограничения уравновешиваем, приводим их. Такое рабочее состояние, да, более эффективное. Вот, поэтому, наверное, здесь именно комплексно нужно подходить к решению этого вопроса со всех сторон. Спасибо. А, да, пожалуйста. А, да, мне, наверное, больше не ответит на вопрос, а уже конкретное предложение, все-таки резюмированное то, что мы сегодня mm -hmm. обсудили, и а, те тезисы, которые высказывали непосредственно наши участники, студенты. А, в рамках лиги студентов есть такой проект, называется контрольная закупка, где проявляются точки общественного питания именно в университетах. Вот пришла такая мысль, вот чем вот интересен формат именно диалога друг с другом. У нас показали видеоролик, если мы еще видеоролики смотрим, когда из-за несогласованной лицензии получения и так далее получился пожар и, соответственно, там, с летальным исходом. Почему бы нам именно как студенчество узнать, как это возможно и на законодательном уровне, и вообще возможны ли, но собраться некой такой комиссии и регулировать как и контрольный закон, так и аварийные какие-то выходы, пожарную безопасность, учебных заведения. Это для нас же будет, в принципе, и таким ходом, чтобы мы сейчас обсудили, поняли, какие у нас есть проблемные блоки, и собрать такой, возможно, социальный опрос для начала провести, собрать комиссию. Буду рад, на самом деле, вместе с вами поработать и для инициативных ребят, которые сегодня задавали вопросы проработать это и с аналитикой студентов, и, думаю, с поддержкой академатологической молодежи, так занимаются уже порядка десятилетия, именно программы «Не дать, не взять», могли бы провести, наверное, такой общий соцопрос и понять, какие у нас есть блоки именно в учебных заведениях высшего образования, которые можно было бы нам совместно закрывать. И буду рад, если напишите мне, и мы соберем вот эту комиссию совместно с Камредином, также все это поработаем и наша встреча пройдет именно направленно. То есть мы сейчас поняли, что есть такой-такой вектор, и будем по нему работать. Да? Так, спасибо. Смотрите, интересно, что мысль, вот не мысль, а это достаточно точное утверждение, о том, что существуют еще такие коррупционные составляющие, которые вне рамок действующего законодательства пока, ну, например, торговля услугами. Да? Денег нет, в этой ситуации возникает у вас влияние, у меня влияние, я могу вам оказать услугу, вы мне можете указать, оказать услугу. Вот гипотетически в ситуацию вас некую загоняю. Вот представим, что пойдет вот такой десант, вот он будет работать на очень благородное дело, выявление опасных рискованных зон, ну, скажем, в той или иной сфере, которые могут обернуться, в том числе коррупционной составляющей. Но чуть-чуть человек этот запустит этот десантник запустит учебу. Придет момент сессии. Я должен, я гипотетически преподаватель ему поставить очень низкий балл. Вы заинтересованы, чтобы этот десантник был у вас, у нас. Вы попросите за него? Мы же не говорим сейчас... Чем-то именно активная деятельность рассматривается именно через призму того, что мы пропускаем учебу, забрасываем учебу, недообороны. Да, ну, не композиция. только это касается там, культура, это может быть э, сфера спорта, это может быть. Ну, не знаю, он может быть мастерит какие-то поделки, да, но просто выставляет их потом на конкурс, приносит призы. Э, очень ценный человек. Ну, запустил да. учебу. Понял. Я думаю, что этот вопрос, если когда-то он возникнет скорее всего, такой вопрос не должен возникать у студенчества, о том, что они не могут закрывать тельные предметы именно своими знаниями, то, наверное, нам придется собирать еще одно ток-шоу, где мы будем обсуждать студенты, преподаватели, у которых такая ситуация вышла. А пока у нас таких ситуаций не было, поэтому зачем нам об этом нет, говорить? Нет, вы попросите за него или нет? Нет, я просить не буду, это совершенно неправильно. и Мы сегодня обсуждали целый день о законодательной инициативе, и мы говорим нет все-таки коррупции, так что Спасибо. Так, давайте вот из зала, и потом я вам передам. Потому что у вас, видимо, по горячим следам есть что добавить, да? Как вы договоритесь друг с другом? Я не возражаю по очередности. Хорошо. Мы просто на самом деле из опыта, вот я думаю, всей нашей общественной деятельности, это же вопрос о том, что вот сейчас мы можем говорить, зачем человек поступает в университет, а давайте отчислим тех, кто поступил не туда, но на самом деле все регулирует рынок. И по факту потом на работу возьмут. Нет сейчас такой сферы, где на работу бы брали за взятку. Ну, потому, ну вот я даже особо не знаю, потому что тебе же с этим человеком работать. Ты сейчас можешь, конечно, допустить возможность взять его за деньги, но тебе потом за него работу переделывать. но ну, то есть сейчас настолько вот этот конкурентный аспект работает, что всех те, кто учились хорошо, они доказывают это в работе. И если ты учился хорошо есть какие-то другие пути, тебя потом на работу не возьмут. И потом начинается новый разговор. А почему молодежь не берут на работу? Вот у меня среди знакомых, ну вот наших общественных, нет тех, кого не забирают на работу. Их с руками и ногами забирают. Потому что они умеют все. Они умеют и учиться, и параллельно еще общественной деятельностью заниматься. Это к вопросу о том, что с таких людей просить не нужно. Они сами знают, они владеют своим временем и понимают, что мне сегодня нужно это закрыть, а завтра это. И тут... Те, кто у флагмана стоит, как говорится, общественная деятельность, посмотрите только на студент года, сколько ребят подается у Лиги студентов. И у них у всех проверяют зачетки. А сдал ли ты все зачеты? А сдал ли ты все экзамены? И все говорят, что я сдал. И это говорит о том, что ну, талантливый человек талантлив во всем. И на самом деле ребята, которые активно в студенческих активах работают, это же видно, за них идет просто, ну так скажем, борьба за интеллект. Их еще в университете забирать. Он говорит, не надо вам быть активистом, иди работай за деньги. Он говорит, нет, я еще в активистах. И тут вуз, работодатели, общественные организации, все в них заинтересованы. И это вот как раз самый такие, яркий фактор борьбы с этой коррупцией. Потому что ты либо компетентен и интересен рынку, либо ты, собственно, никому не нужен. Даже если ты пойдешь за этой корочкой, она тебе по итогам ничего не даст. И ты будешь говорить, а что мне делать дальше? Вот у меня такое мнение. Спасибо. Аплодисменты за оптимизм. А, вообще хорошо, когда оптимисты среди нас. Пожалуйста. Слово по поводу ролика, по поводу предпринимательства Закон, э, ну, затронули тему. Очень много у меня друзей предпринимателей, и вот при открытии даже того же самого кафе вот, вся вот эта бюрократия появляется. Мне кажется, вот одно из решений переводить все в э, цифровые системы. Это, во-первых... Во-вторых, по поводу физкультуры, раз уж мы сегодня часто о ней говорим. Физкультура за нее, ну, да? А про... ну, если, это проблема, делать, если, если это проблема, почему? Может быть, ее начать решать с сегодняшнего дня. К примеру, почему не ставить физруки, потому что там не ходил в течение всего семестра, да, как правило, пришел на зачет, подтянулся вроде, сдал все, а он все равно не ставит, потому что не ходил. Ну, давайте введем, я не знаю, вход там в университет по отпечатку пальца. С карточками вроде не прокатывает, потому что там ходят, пикуют друзья, одногруппники. А вот почему по отпечатку пальца? Пусть, я не знаю, во время зачета, если физкультура, там, ну, во время зачета тоже придумать, доработать эту систему с помощью там, информационных технологий. В свое время учителя в школах перешли, эта реформа была электронного образования, мне кажется, в университете тоже можно ее… Она, она и так есть электронное образование в университете, но вот с точки зрения контроля за качеством образования и за вот э, какими-то коррупционными составляющими, может быть, стоит задуматься о том, что внедрять, э, ну вот, и проходную какую-то систему, которая будет контролировать сейчас отпечатки пальцев, я думаю, ну то есть это повсеместно, во всех крупных компаниях это есть, и я думаю, что можно попробовать сделать такое же решение в университете. Ну, то есть уже прозвучало предложение все-таки об ужесточении контроля посредством применения более современных технологий. Но это не ну, ужесточение, ужесточение контроля. контроля. Тоже интересно, тоже предложение. Если зал согласен с тем, что прозвучало, а прозвучало много интересных предложений, я думаю, мы сейчас не сможем завершить эту дискуссию, потому что она оставила слишком много открытых вопросов. Но во всяком случае, благодарим друг друга и тем более наших спикеров за то, что они сегодня помогли нам эти открытые вопросы сформулировать, максимально правдиво, максимально честно, И надеюсь, что не только в преддверии дня противодействия коррупции, борьбы с коррупцией, но и вообще на протяжении всего периода, когда мы живем, активничаем, мы хотим жить в чистом, чистоплотном, в хорошем смысле, обществе, мы будем собираться и обсуждать, что можно для этого сделать. Спасибо всем, ваше помощь.